Сегодня мы будем играть в Maple Hospital, короче, э -э, бешеный пациент или смешной пациент, как бы, я буду себя вести за роль смешного пациента, так, окей, так, Яночка, по-сестрински, где туалет? Где здесь, здесь туалет? Так, запомню. Так. Шо? Мне кажется, она, она просто сейчас в улице. О, она меня ведет. Интересно, знает ли она все здесь? Я пока что попью водички. Яночка. Ты туалет не знаешь, где ты. Нурс, медсестра. Так, слушайте. Сейчас, короче, будет один маневр. Ага, ну, да. О, да. Так, а ну-ка сейчас сделаем больную голову, короче. Так, окей. Черт, башка болит. Так. Доктор, эээ, Жанни, это же Жан жить в. Кто такой Жанни-то? А, это уборщик, да, уборщик, походу. Имя его игры. О, думаю, Марк. Просто Марк. Марик. Все, я Марик. Ребята, я Марик. Так. О. Помогите! Помогите! Видимо, все нафрать на меня. Так, доктор, доктор. Доктор. Доктор. Ты же доктор, ты не... больше. Подожди. Надо немножко это... Сполосать. Доктор. Да что она, блин, берет? Я в шоке. Всем пофиг на то, что мне больно. Голова болит. Я, я, я, я в шоке. Удал записался. Дал записался. Она меня проведет, надеюсь. Так, ребята, она меня куда-то ведет. Я надеюсь, она меня не отвезет в этот О. Сядьте, сидеть по сторону, сложить кровать, охлаждать, о охлаждать. Медсестра, позвоните рада. Держите, все пройдет. Ого, все. И смайлик. Холосер. Так. Эй, чё, чё мне пишет, Турси? Так, окей. Так, рвотный мешок. Сейчас рвот... Вот так вот, покашляю немного. Так, инструмент медвежонок не нужен. Рвотный мешок тоже не нужен. Глаза, давайте глаза ребенка возьмем. А, нет. Жалко. Так. Не надо мне ваши эти глаза. Ребят, на самом деле у меня 23-й уровень. Я, короче, сейчас сделаю так. Профиль, короче. Хирург могу потом взять и сказать. Вы уволены, короче. Ладно. Надо подождать немного. Так, а ну-ка, сейчас нажмем вот сюда. Медсестра, позвоните. Медсестра! Так, что-то они тут переписываются. Я в шоке. Медсестра, позвоните. Я кликаю. Слушайте. Они не слышат меня. Я в шоке. Уволю завтра. Сложить кровать, охлаждать, сядьте, сложить бок. Так, у меня тут Адидас, короче, ребята. Да-да-да, представляете. Ладно, что-то я в шоке, меня тут это... Все, подождите, выключить свет вызова. О, даже как-то хорошо, Яна, сейчас я тебя... Настя, где Яночка? Милкая. Я же все. Я все, ребята. Надо капли залить. Э -э, видимо, я капли неправильно заливаю. Я Аня. А это Аня. Маша. О, Маша, привет. Так, окей, идем-ка мы на третий этаж. Полетели. Э, захватить коляску. Сейчас, короче, мы найдем доктора, короче. О, доктор. Доктор. Голова. Ой болит! Ой болит! Что мне тут звездочки кидать? Э -э -э, помогите! У меня голова, на, вот, ребята, у меня голова вошла куда-то. Вот вы видите, ребята, не лечит, уволю. Вот двадцать четыре уровня вышло, нифига! Матернити. Окей, okay, давай. Я сейчас буду, значит, вот так вот. Я же сделаю, короче. Час. Mm. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ай-яй-яй. Ищу маму, пиши я. Почему пиши я, ищу маму? Только мне надо вот так вот. Mm -hmm. И я, ищу маму. И я... Тетя. Тетя. Тетя. Моя мама где? Где моя мама? Где моя мама? Тетя. Тетя, блин Где моя мама? Вс ⁇ где моя мама? Где моя мама? Моя мама. Где моя мама? Письма яки. Где? Мама. Где? Вс. Ну-ка иди сюда, сейчас догоню и забью. Ты где? Сейчас найду тебя. Я в шоке. Меня, меня послали, сказали, уйди. Все, я в шоке. Я сейчас тогда уйду. И если лифт сломаю, ваша меня. О, подвал. Так, окей. А ну-ка, крыльясь, я сейчас вылаз, И вам всем по голове дам. Ой-ой-ой, какие ты ты, иди сюда, я сейчас Тут, мне кажется, детям уже было бы поинтереснее, поэтому. Ой, ой, ой, как тут интересно! Сейчас запрыгну. И, мамы, это ч? Очки. И, -и, -и, И я сейчас буду этим, как его там забыл? Э -э, забыл? Э -э, я буду КРУТЫМ! Все, я побежал. Только вот сюда заходить можно. Использование десебитанцу с ее руки. Мама. А -а -а. Мать. Мать, не выбегай. Я не знаю, как вам ты это где. На этим, по-любому. Я Ванга. Нет. Я Аня, а это Аня. Аня, где моя мама? Где моя мама? Я не хочу в детский дом. Где моя мама? Брат, я ее сейчас ножницами разлезу. Так. Так. Где? Где моя мама? Где моя мама? Мама. Где моя мама? А -а -а. Я гений. Меня сейчас вытолкают. Я в соке. Сейчас, в кодоте я им отправлю а грустные смайлики. Они меня полюбят. Ухожу. Ухожу. Не, сейчас, короче, напишу неправильно, чтобы они меня, короче, всюлились. Ухожу. Так. Ухожу. Все. Я обиделся. Тереветик, братик, братик. Эх, чё за гав? Мы с oh тобой, нас перепутали, короче, с тобой. Ры, чё ты на меня рычишь? Чё ты рычишь? О, как побежал! Что ты учишь, я не понял. Я, короче, сейчас буду неправильно, короче, писать, типа. Щенок. Щенок. Все. Я взрослый мальчик могу обзевать всех. Осталось лишь разрезать кому-то почку. Так. Вс, идем. Мальчик. Ища Пиш... пищи я Ищу маму пиши я. Ищу, маму, пищу маму. Ищи я. Ищу, маму, пищи я. Молодой человек, что с вашей ногой? Артем. Артем, где мой батя? Где мой батя? Здорово. Тебя там медсестра я встаю тут я в шоке а ну-ка иди сюда я тебя сейчас догоню быстрее иди сюда так что ты тут делаешь детям тут не место такой же к тебе вопрос к тебе вопрос Ну, ха-ха-ха-ха-ха. -а -а -а -а -а. Уволю. Уволю, любовь. Все, ребята, я его уволю. Только если смогу, конечно. Обжера. тут не место. Что ты на меня, да? Медсестра ужас давит. Мама. отзывай. Мама, ну помоги. Мама. Что ты тут делаешь? А, ты доктор? А, нет, тогда пока. Ты не моя мама. Все. Я обиделся. Так, тут мама. Тут Зенсина. Я в щеке, ребята. Комната МЛТ. Так. Давайте. Сюда, садись. Я тебе сейчас перелом сделаю. Давай сюда, вот. Короче, так, сейчас посмотрим. У вас схавал ваш ребенок. Я в шоке. Брокер, а ну-ка давай, брокерша. делать? Что делать? Я е что делаю, мать? <свечес> Я ее сейчас в стену впечатаю. А -а -а -а, Интересно, что она там делает? Я ее, короче, в стену впечатал. Так. Так, окей. Ну а на такой длинной ноте я хочу закончить ролик бешеного пациента. Всем пока-пока.